Сколько березочек вмирает? Что с ними там происходит? Как вы считаете? От чего-то погибают, от воды, может быть, ну, заболоченное, место, точнее, либо те другие факторы. В мы тут уже пообедали, уже выходили на татарские мороженое себе купили, В Омск проехали. Полез, да? Да-да-да. Не он... какое-то время назад. В общем, идем дальше. Сколько? Сейчас, кстати, уже время, уже немножко поменялось на да, час. Как по вот. Еще один очень интересный момент, который хотелось бы показать. Это вот, например, если когда э, вы полностью занимаете купе, то очень удобно, значит, постелить вот такой коврик, ну, простой какой-то коврик. То есть ботинки все там, как, вот, как в, дом, в доме, да, заходишь там, ботинки там, вот, и все. А здесь и дети, тем более, вот они туда-сюда вот так бегают, и ты сам голыми ногами, не ботинками, то есть тут все бегаешь. Вот, а когда тут э, пылесосят, опять же, завернул, тут вот, вот, пылесосили, Ну что, вот так мы проехали э, реку Иртыш, к сожалению, оператор. Что-то с техникой не разобрался Поэтому мы не успели Снять мост от Великой реки Ртеш Будут еще впереди Реки Топол Может поменьше, понятно там еще Поэтому может быть хоть там Снимем как-то мост Ну все, ребятишки вон прыгают С полки на полку Читают, смотрят А мы смотрим Прекрасный телевизор А я вот сижу просто так, и думаю, как-то немножко уже даже вроде как это, ну, как-то постучал, как-то домой, а потом думаю, сейчас бы, пошел бы там, поздно ну, коз бы бы там, свиней, че, крапиву бы нарвал, а как как хуже, там, вот, кур покормил. Да ладно, это шутка, ну, а мы рады, мы едем отдыхать, вот, вот, свиней, они подождут, козы тоже подождут, там есть кому подаить это не денется поэтому надо надо иногда вырываться ну конечно чаще но у нас просто так получилось мы переехали сначала строили дом то есть была четкая цель потом там ребятишки там все это ну и вот когда вот плюс подросли ребятишки а, едем то есть вот уже взрослые они уже это запомнят и им будет очень приятно и интересно вспоминать потом сделаем кучу фоток видео дай бог вот опять, опять карандашовый лес. И главное, интересно, вот на скат отъехали. Вот у нас такого нет. Вот именно прямо так массово. Ну ладно, что ж, увидимся. Уже три увидели тут. Рядышком. Вот ну, там. Прямо и дома не так далеко. Впереди вон, военная техника какая-то. какая река? <г vendo> <г vendo> не знаю, может быть это Амур может... <г vendo> Карта, смотрел, смотрел, Амур вообще на востоке, что ты говоришь тут вот, ты, не Амур наверное, река, просто Ишим Сейчас встретимся а, с тетей, получается Да, родственников много Я взял маску, не знаю, нужно, нет, одеть, чтобы не узнали никого. Вот видим, что пишем. Не обманули. Вокзарчик такой симпатичный. Ну, он классный взял. Uh -huh. А вот и наша тетя. Еще, еще и нам пакет какой-то тащит. Это одна, да? Одна. подарками поезд пошел дальше уже значит еще один не люблю вот это слово лайфхак, ну как это вот другим словом заменить, полезный совет не, не русский какой-то полуматершинное слово полезный совет вот полезный совет значит еще один полезный совет это не вода пилигрим это технический спирт я его где-то купил вот собственно вот, налил собой в бутылочку и вот, когда мы сели в поезд, я все-все протер. Я говорю как бы, потихонечку, что, ну, дети спят, пришел, потом обязательно, хотя я там не за что Хотя вот так вот раз, ну, вот, все протер, закры, ну, и, конечно, как бы дети знают, что я крышечку закрыл, кто больше. Итак, что я хочу сказать? Здесь пельмени. Ну, давайте их откроем, тоже посмотрим Мы нас сразу предупредили Сейчас. Я говорю, да, у нас своей еды хватает Смотри, как чик, как раз Давай же Раз, вторая бумажка И тут сверху-то Интересно Опа. Мама дорогая Чего ж не ездит? то отпуск ну, Смотри, как Такие пельмешки. Я их сейчас не буду открывать, мы их откроем попозже, когда ребятишки проснутся. Лучше ну, чуть-чуть да да, что пельмешки. Вот, и самое главное, да, сейчас еще вот это покажу. Вот, И еще один такой очень, ну, трогательный момент, мне прям до слез, я не могу еще... Тетя взяла и деньги дала 400 рублей Я говорю, Куда? Я говорю, зачем? Говорит, детям на мороженое Понимаешь, на такое способны только пенсионеры Как ну, говорится, тетя Последние деньги готовы отдать Я всяко отметился ну, Ладно, ради Христа взял Говорит, возьмите, чтобы прямо Гостинчиков Ну все, что, путешествие наше продолжается Сейчас ребятишки проснутся Чуть больше начнем